Меня зовут Пит Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале The English. Сегодня и его тема – личные местоимения. В английском языке, как и в русском языке, есть личные местоимения. Есть в единственном числе местоимения, есть множественное число. В единственном числе это место меня я, ты, он, она, оно. Множественное число это мы, вы и они. В, ан в английском языке я I, – I. Ты – you. Он – he. Она – she. Оно – it. Мы – we. «Вы» – «you», «они» – «they». Дело в том, что в английском языке местоимение «ты» и местоимение «вы» – оно одно и единственное. То есть они и на взрослого человека говорят «you», и на маленького ребенка тоже говорят «you». Так что на этом не зацикливайтесь. Еще что необходимо знать. То, что в английском языке падежей нет. Если мы можем сказать, допустим, в именительном падеже, в родительном, дательном, в винительном, творительном, предложенном, допустим, в родительном кого чего? Меня. В дательный кому чему? Мне. Окончание только меняется. Творительный, допустим, кем, чем? Мною. Ну и предложенный, на ком, на чем, о ком, о чем обо мне, там на мне, то есть э, меняется э, окончание местоимения мне, мною и так далее. В английском языке все это э, одним словом, то есть никаких изменений в падежах нет, падежей просто в английском языке не существует. Дорогие друзья, в этом формате вы и как раз видите как местоимение выступает, как объект. И можно говорить, что это как бы объектный падеж. Ну, допустим, в русском языке можно сказать ⁇ меня, мне, мною ⁇ это, который происходит от местоимения ⁇ ай ⁇ Мы же можем сказать ⁇ меня нет дома ⁇ мне пришло письмо, мною наложен арест на имущество и так далее. В английском языке употребляется одно просто слово, вот оно, «ми» и никаких гвоздей, то есть падежей нет, «меня» – это родительный падеж, «кого», «чего», «меня», «дательный», «кому», «чему», «мне», значит, «творительный», «кем», «чем», «мною». А в английском языке все просто, me и никаких гвоздей, «ми», «ми», «ми». Если возьмем местоимение «ю», то тоже оно везде будет употребляться «ю». А в русском падеже – это будет «тебя», «тебе», «тобой». В английском все равно будет «you». Вот взять вместо имени «он» – «его» я вижу, «ему» придет письмо, и «им» написано что-то, а в английском будет просто одно слово – «им». «Им» – это объектный поддерж «Им» – «хим» будет. Дальше посмотрим ее, ей, ею. Тоже как поддержная формы русского языка. В английском языке одним словом He это производное от she. Его, ему, им это местомение производное от it. We местоимение множественное число. В английском языке это все нас, нам. вместо you, я уже говорил, оно не, не, не меняется, как, так же, как «тебя», «тебе», «тобою». В английском языке «вас», «вам», «вами». И, наконец, вместо «they» вот, в английском языке все это и вместе «их», и «им», и «ими», это будет все them Если вы хотите сказать «я вижу их», значит, вы должны сказать, я вижу ЗЭМ. Понимаете, да? В этом формате, дорогие друзья, мы с вами отработаем сейчас притяжательное местоимение. Что они указывают? Притяжательное местоимение. Они указывают на принадлежность. Что кому принадлежит. То есть мой, моя, мое, мои допустим это мой портфель это моя сумка это мое платье это мои туфли это мои книги май, все будет май понимаете, да? твой, твоя, твое, твои это говорит о принадлежности твой чемодан твоя автомашина твое серебро твои серги и чтобы это все сказать, нужно употреблять местоимение йо, притяжательное местоимение то есть, ваше или твои дальше вот его местоимение его, как сказать его his это указывает принадлежность. Вот давайте здесь четко разберем. Я, допустим, вижу его сумку. Значит, мы должны сказать his. Я вижу, I see his bag. Его сумку. Я вижу его сумку. I see его his сумку bag. Значит, his укажет, указывает, что это принадлежность. Но если мы хотим сказать, что я вижу его как объекта, а это предыдущий формат был. Значит, мы должны сказать him. Him уже не his. Потому что мы видим объект, а объектный, объектное местоимение. Him. Не забывайте про это. Если я вижу его, это будет him. Я даю ему хим. Я подал ему руку him. Это объекту я подал. А если я вижу его шляпу, его туфли, его сумку, его автомобиль, это хиз, это принадлежность. Допустим, я вижу ее. Это же обе. Значит, я, я должен сказать, I see h. А, и кстати, и здесь не меняется местоимение. И я вижу ее автомобиль. Тоже будет хе. Ай си Я вижу ее автомобиль. Я вижу ее сумку. I see her back. Понятно, да? Я вижу ее дом. I see her house. Или home. Не имеет значения. То есть, her как объектное местоимение, и her как э, притяжательное местоимение. Оно не меняется. His меняется изменяется. Если я вижу его автомобиль, мы скажем his, а я а если я подал ему руку, будет him. Him это объект, я подал ему руку. Я вижу его, вот он появляется, идет. Объект, объект, him, я вижу его. I see him. I see him. Я вижу его. И дальше пойдем вместо меня. Наш, наша, наши, наши. Ну, меняется просто окончание. Это в русском падежах все это. А в английском только одно употребляется. Our местоимение притяжательные. Причем оно указывает на что? На то, что кому-то принадлежит. Наш дом, our house, our home, наша квартира, our flat. Понятно. Понятно, да? Наше небо, наши ноги, ну и так далее. Наши карандаши, наши сумки, наши друзья – это все «ауэ». Одним словом, одним словом. Оно происходит от местоимения «у-ви». «Ви» – это «мы». Это «мы». Но если мы хотим сказать, что они видят нас, мы должны сказать they, see, us us это объектный подъект это предыдущая форма предыдущий формат, который мы рассматриваем они видят нас us а если мы хотим указать, что это принадлежность нам наш фотоаппарат наша автомашина значит, наши карандаши это все ауэ, это принадлежность, это притяжательное мистемение. Но если видят нас, подают нам руку, работа сделана нами, это объект. Подают нам руку. Кому? Нам. Это объект. Значит, там ас употребляется. А здесь принадлежность ауэ. И также ваш, ваша, ваши, ваши, это все йо. Так же, как твой «твоя», «твоё», «твои». В английском языке не имеет значения, что молодой, что старый, все будет и ее И, наконец, возьмем из меня «их». Это говорит о принадлежности. «Their», «their», «their». «Их чемодан», «их сумка», «их портфель», «их собака», «их автомобиль», «их автобус», «принадлежность», «их принадлежит». Но если вы хотите сказать, что «я вижу их», вы видите объект. Это предыдущий формат. А там, значит, я вижу их. Будет «they're». Them. them, простите. Я вижу их. «I see them. them». А если мы говорим о вещах, которые им принадлежат, значит, будет «they're». Это уже принадлежность. Другое. Если мы подаем им руку, мы говорим them «им». Им. а если говорим это их портфель, мы говорим о принадлежности, мы употребляем местоимение притяжательное There. There. В этом формате, дорогие друзья, вы видите указательное местоимение. Вещи, которые нас окружают и предметы, которые нас окружают, они могут находиться рядом с нами, а могут находиться вдалеке, подальше. Местоимения могут быть в единственном числе, а могут быть и в множественном числе. Ну, например, когда предметы находятся рядом. Этот, это, эту. По-английски все это. This, this, this. Кончик языка между зубами. This, this. Это в единственном числе. Если мы хотим сказать эти, ну, предметы, которые находятся рядом, мы говорим these, these, this, this, Здесь В этом случае, this в единственном числе. Вот ручка рядом, вот карандаш, вот стол, вот телевизор. Мы говорим this. This. Если в множественном, авторучки, карандаши, телевизоры, автомобили вот вот рядом возле нас рядом с нашей рукой это здесь мы говорим this множественное числе this и пишется по-разному произношение почти одинаково только тянуть надо во втором случае вот это this а тут this это ручка this pen this pencil и так далее здесь this this эти автомобили This cars, эти автомобили. Вот, например, как сказать, этот дом. Он находится рядом. Единственное число. Мы говорим, this house, this house, this house. Это кухня. Это кухня. Мы тоже говорим здесь единственное число. This kitchen, this kitchen, this kitchen. This kitchen. «Это дерево, оно, мы говорим, this tree, this tree, это дерево. Или можно сказать, it tree, it tree, это дерево. То же самое подразумевает. Но если мы говорим, эти мужчины, множественное число, мы говорим, this, this, men, men, men, мужчины, мужчина, man, один. Можно сказать так, этот мужчина, this man, this man. А если мужчины, так надо сказать, these men, these men, эти мужчины. Ну, а если предмет находится вдали от говорящего или от нас, значит, уже не этот, это, это, или эти, если нужно, а говорим тот, та, то. Это по-английски все that. Тот человек, та женщина, то дерево, то небо и так далее. Это единственное число. А если хотим сказать множественное число, те мужчины, те женщины, те деревья, мы употребляем местоимение those, those, те. Итак, если в множественном числе рядом с нами что-то, мы говорим this. Мы говорим «this», «this», «эти», «эти машины», «эти деревья», которые рядом, «this». А если говорим о чем то что далеко от нас, подальше, автомобили какие-то устьют, мы говорим вот эту. «those», «those», «вдали от говорящего», «those», «those». Как сказать «тот автомобиль», если этот, будет this А если тот, будет that-ка. Та медсестра, ну, которая подальше от нас. That nurse. That nurse. That nurse, Как сказать? То небо. That sky. That sky. That sky. То небо. Те столбы. Как мы скажем те столбы? Столбы. Столб рок. Столбы rocks. Те столбы, множественное число, значит, мы должны сказать those, those rocks. Those rocks. Те столбы. Дорогие друзья, наш урок номер 31 близится к завершению. И, как всегда, нам необходимо кратко подытожить повторить пройденный материал. Итак, местоимение я, I, ты, you, он, Хи, она, She, Оно, Ид, мы, вы, вы, you, они, They. Объектные местоимения, объектные. То, что в нашем русском языке представляет собой э, все местоимения в родительном, винительном, творительном и других падежах. Например, «меня», «мне», «мною», «ми» – это объектные падежи. Значит, объектный падеж «ю» соответствует нашему «тебя», «тебе», «тобою», «тебе», письмо, значит, «тебя не вижу», «тобою сделано» – это все будет «ю». Дальше, объектный падеж «хим», «хим», это его, ему, соответствует им. Объектный падеж «хё», это ее, ей, ею Объектный падеж «ид», его, ему, им. Объектный падеж «ас», нас, нам, нами. Объектный падеж «ю», это все равно как тебя, тебе, тобою, или «вас», «вам», «вами», и «объектный падеж», «зем», «их», «им», «ими». Это когда мы говорим о человеке как объекте. В притяжательных же местоимениях показывается, кому принадлежит эта вещь. И это отличается притяжательным местоимением от объектных местоимений мой, моя, МОЁ, мои, это единственным одним словом в английском языке my, твой, твоя, твое, твои, ее, его, одно простое слово his, ее, одно только слово Х очень легко его, its, its, дальше наш, наша, наши, наш, наша, наши, наши Ауэ. Ауэ. Ваш, ваша, ваше, ваши, Йо. И притяжательное местоимение, местоимение последнее. Их. ЗЕЙР Это местоимение, указывающее на принадлежность. Их автомобиль. Это будет Zair Я вижу их. I see them. I see them. Я вижу их. Объект вижу, them, их. Ну и указательное местоимение. Я, мы уже говорили, но кратко, кратко подытожим. Этот, это, это. This, это которые рядом. Или множественное число. Эти, которые рядом. These, these. Те, которые подальше. То, та, те. Значит, это, Z. Z множественном числе. Те, что подальше от нас. Зоус. Зоус. Зоус. На этом, дорогие друзья, наш урок завершен. С вами был канал The English. И я Пит Горбатюк. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Оставляйте комментарии, пожелания и недостатки. See you later. Пока. Yeah. Huh.